Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении брокер бинарных опционов Quotex. Платформа брокера Quotex появилась совсем недавно, но несмотря на это, на данной платформе довольно удобно торговать бинарными опционами. И начать обзор брокера стоит конечно же с торговых активов. И на платформе брокера представлено более 25 валютных пар, также есть более 20 различных акций, и помимо этого есть криптовалюты и сырье. Процент выплат по бинарным опционам на валютные пары может достигать 92%, а по акциям целых 95%. И такие проценты выплат можно считать одними из самых высоких, так как они доступны абсолютно каждому пользователю платформы. Если говорить о самой торговле, то на платформе брокера доступны экспирации от 1 минуты до 4 часов.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 или коррекция Фибоначчи Также при желании можно построить параллельный канал или какую-либо фигуру, например прямоугольник Удалить ненужные графические инструменты можно путем нажатия на крестик рядом с наименованием инструмента Помимо инструментов, как говорилось ранее, есть на платформе и множество индикаторов которые разделяются на индикаторы тренда и осцилляторы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 Для пополнения счета присутствуют различные платежные системы, включая мобильных операторов и криптовалюты. Также стоит обратить внимание, что минимальная сумма депозита составляет 5 долларов, так же как и минимальная сумма вывода. Также те трейдеры, которые будут пополнять свой торговый счет впервые, могут получить welcome бонус в размере 80% к депозиту. Для этого необходимо перейти к пополнению, после чего данный промокод уже будет введен в специальное поле. Далее нужно указать сумму пополнения и нажать на кнопку «Пополнение». Также помимо Welcome бонуса можно использовать и другой промокод, который доступен даже на второе пополнение. Найти такой промокод можно на нашем сайте в статье о промокодах для брокера Quotex. Находится он почти в самом верху. Выделяем данный промокод, копируем его и возвращаемся к пополнению счета. Дает такой промокод 60% к сумме депозита. Но стоит отметить, что использовать его можно всего один раз Чтобы получить бонус, вводим данный промокод в специальное поле После чего можно видеть, что наша сумма увеличилась на 60% И далее также нажимаем на кнопку пополнения Чтобы вывести средства, необходимо перейти на вкладку вывод И обратите внимание, что вывести получится только на те же платежные системы, с которых и пополнялся счет И в нашем случае это биткоин Поэтому перед пополнением обязательно стоит это учитывать, чтобы потом не возникло проблем с выводом прибыли. И давайте попробуем вывести 100 долларов на наш биткоин кошелек. Для этого указываем 100 долларов, вводим наш кошелек, нажимаем вывести. И как видно, запрос успешно отправлен. Отслеживать все операции можно в истории выплат или на вкладке транзакции, где можно видеть, что наша заявка на вывод ожидает проверки